Стих на псалом 26. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце Твое. И надейся на Господа. 26. Псалом 14. Стих. Господь мой свет! мое спасение кого страшится мне теперь он крепость жизни исцеления кто вечность отворяет дверь Приступят ли ко мне злодеи с враждой противники придут на силу лишь свою надеясь они приткнутся и падут Хоть на меня и полк восстанет, Восстанет на меня война, Любовь Господня не пристанет, Надежду мне дает она. Прошу Господа сегодня, Ищу всегда лишь одного, Чтоб видеть красоту Господню И посещать мне храм его. Он с своей укроет, Меня в день бедствия спасет, селениях тайных успокоит, и на скалу он вознесет, тогда над злобными врагами голова моя бы вознеслась, и многими любви словами хвала к престолу пронеслась. Услышь, Господь, мой слабый голос, которым я зову в мольбе, прими меня, ведь я твой колос. И с верой прихожу к тебе, Твердит мне сердце непрестанно, Лица ищите моего, Лишь это для меня желанно, И буду я искать его. О, не отринь меня в гневе, И от меня лица не скрой, Ты был заступником на небе, И на земле спаситель мой, Отцом и матерью оставлен В скорбях и странствиях моих. Но буду принят и поставлен Тобой пасти овец Твоих. О, дай Господне наставление, Чтобы Твой путь стал и моим, Чтоб стези правды и примирения Вели врагов путем святым. Не предавай, прошу, смиренно Меня врагам на произвол, Что ложь сплетают неуклонно Их мрачен путь». Язык их, зол, надежда, с каждым днем все ближе. Мне радостен тот чудный стих, что благость Господа увижу. Я на земле среди живых. Всегда на Бога полагайся, опору в нем ищи, всегда. Мужайся, сердцем укрепляйся, он не оставит никогда.